Глаз является одним из важнейших органов чувств человека. 90 процентов сведений об окружающем мире человек получает через глаза. Рассмотрим строение глаза. Глаз человека имеет почти шарообразную форму. Его диаметр у взрослого человека примерно 25 миллиметров. Глаз снаружи покрыт прочной белой оболочкой которая защищает его от повреждений и называется склерой. Передняя часть склеры прозрачная, она называется роговицей. За роговицей расположена радужная оболочка. Она окрашена и определяет цвет глаз человека. Радужная оболочка непрозрачна. В ее центре находится зрачок, сквозь который световые лучи проходят внутрь глаза. Диаметр зрачка может изменяться в зависимости от интенсивности света. Таким образом зрачок выполняет роль диафрагмы. За зрачком находится хрусталик. Хрусталик прозрачен и по форме напоминает собирающую линзу. Хрусталик может быть более выпуклым или менее выпуклым. При этом изменяется его фокусное расстояние. За хрусталиком расположено стекловидное тело, заполняющее остальную часть глаза. Роговица, стекловидное тело и хрусталик играют роль сложного объектива, преломляя падающие лучи света.